Готово. На бочках сейчас постоянно хотя бы здесь по один раз показали, что бочки убивают. А это ботя тут стоит Начинай, Аааа. Нормально. потом отходим, отходим, потом пацаны. О, проваливаю. Да мок на тгов. Вот, вот. Тут можно начало сразу дофать. А нам Месье ульмальдисерва Скажешь как На крути тогда ты Уходи Пускайте они пройдут, пускайте они Сделали Все уходите, справа Я ловля Не Ааа бежать Аааа Долго там ТВ будет, ты что делаешь? Да? Нет Ням, мя. ДФМ, ДФМ тут, пацанов А, давай, ага, может, вы здесь убеги на нас же быстрее Буэк, мы здесь щадо, садик чили Нет, нет Вс, я остаюсь Заходите внутрь, внутрь, внутрь Внутрь Нет. Босс. Бегите, бегите, я вас не трону, я вас не трону, я не трону Опа. Опа. Опа. не Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. On va aller, on va aller, on va on on Ух! Ух! Ух! А на Ааа, Ладно, Хилка идет на босса, Ааа, я! Ааа, Хилки это позволительно, блять, потому что Хилка должен захилить. А вот Ааа, на Ааа, я! Ааа, я! Я знает, я ничего не беру, я не успеваю и не понимаю я поймать, поймать у меня эмо Хаё У меня была, отвязала В смысле, там оно одинаковое везде? В чём ты сейчас Да я тут не Я, Ч ⁇ я а здесь нет, один зомби, зомби. что я вам сделал? Рассведотачивай. Ну, открой, открой, открой. Открой, открой, открой, открой, открой, открой, открой, открой, открой, открой, открой, ты сейчас минут с прости <свёзд> Пацаны на... У нас нет кучи каких мне убивают как, Бочек убивают, ребята Вы Понял, училовать! Не трогай надо так что-то тут просто тренируется. Это очень больно. А ты не бойся. Я а не он не шутит. А он вам не шутник. А он не больно. Да мы <свят> так проиграли. Как это ч может, еще. Побольше. Я вот я Не-не-не, такое. А баном слива Подходим, подходим, подходим. Подожди, Кольца! Бежать! Эй, как поменять класс зомби, за классы. Алимбис, не Чего не гидо, не мог гидо. понял. Почему нельзя выбрать? Вот так, бывает. Черт. Алиш, открывайся. для дымьялка. Все налево, налево, налево, все. Все налево, абсолютно все, Скажите, как открыть? Еще, еще, еще, еще, еще, ещё, мит, мит, ребят, ещё, ещё, ещё, ещё, ещё, давайте догоняйтесь. Вы бы хотя бы здесь двоих-троих оставили, чтобы не вас прикрывали, дефали. Я посты. А, всё, убивайте, убивайте, убивайте, я по <сос> اتخذي تسلق الى اتخذي تسلق الى اتخذي يلا انا هنا انا يلا اخوان دموا واحد سوي محاضر عندنا اه لا اولا لا الله يطايع حب سنقل سنة والبا اخوان يسكوا وين بوس وكبتعاد و <lonely> <genINGING> я не понял, Материя патрон работает, и на дробовике, похоже, вокс. Стреляйте, ч ⁇ вы как мама не стреляете, уходите. А, да? Куда у нас на блин? О боже! О боже, Слишком много человек, которые а, босса. босса. Да, вы, ребят. Уяку на кайта, не Хочу тебя бестать. трогайте, пускай локсы её возьмёт. По Пофаку. Ебать, меня уже догоняют. Да я uh... А, -а, -а Филипиан, да нет. Я того Да блин это прям. Блять, все разобрали. Бля, уже одного заменяет. А, да, а мои канионы меньше купо. меня, меня. <свист> сюда, за... Пацаны, у которых пулемет, давайте вот здесь вот где-то в этом не будем за убивать. Ворот, да, надо сходить, да, да, далеко не да, да, да, да, да, Садимся. Чья-то ты Все не подходите к гад не надо еще оставался али али али пацаны дефайте кто-нибудь оставайтесь дефать да гранат давай на подъем на подъем на подъем идем на подъеме здесь отойдите. стоим на подъеме отойдите. Отойдите, отойдите. от лестницы отойдите Отлично, лестницы отойдите Давайте. Бегите, бегаем, Ветер Не уходим, Все, уходим, уходим, уходим, уходим. и мне бэк бэк бэк бэк лично где? Бежим, все бежим. Всем налево, если что, ребят. Уходим, уходим, уходим, Время, пиздец. Уходите, кто-то... вы не успеете, у вас так хватит сразу. Посмотрите, вы же Да, Тирать! На боевых слов, Бежим Тирать! Бежим ко мне, бежим, бежим, бежим, иначе не успеете на ножах. Так, все успею, заходите. Три заходите. заходите! Заходите! Заходите, заходите сюда! Налево, налево, налево! Справа, справа! На Материя оставайтесь дефать. На босса только хилка из материи идет. Кто идет? Хилка и крутся. А -а -а. Хилка это рефар, если что. Отходим, отходим, ребят. Кто там у последние? последний? Сюда идите, сюда идите. Последние, последние есть, сюда Все оставшиеся сюда наступайте. Тут босс, понимаете? Давайте Скажите, как вам загораживаете босса Четвертую команду, команду. ребят, подвиньте карту. Мы сейчас, карта сменится, еем напишите. Готово. Три человека, третий. Прыгну, прыгнули назад, ребят. Сюда, сюда, сюда, сюда, все. Я прописал, я прописал. Одежа, один, человек, команду. одну команду, ребят. Один еще танец прощадения. Все, красочки. Угу. دفولة. أه Corinthية اوو acknowledgement حايني قم statute اه عباري اوباع MS Ля, митец. Бля, си, А вот зомби. Мы за вас, па- Я тоже фу... полим зомби от. Да, каранда, будет <звезды> Чему он таки Я не знаю вообще. нахуй. А. писал? Да. Ча? Пишите ртв Не надо, ребят, не надо. надо. Р не надо. надо. Пишите. ртв тут, тут еще нет. 10 уровней, которых мы не увидели, ребят. Еще 10 ебаных да, <пишите> да, уровней. Да, да. Конечно, ждем. Ждем. Ах, где Сейчас я Давайте еще восемь голосов. Держим, Е можно прицепить. Давай, я с каждым Вот так вряд становимся. Вряд становимся, чтоб ни одна тварь не прошла. Правая зомби называем бежит так Ай, бифтах Нах**и, клян одет, фок Бежим, бежим, бежим, бежим бежим, бежим, О, клян одет, почему Ты не знаю ты просто ручок не какой-то бежит? Аж думаешь, какой этот ручок? А сейчас мы подойдем под охотой, что еще не хуй. Доступ, но... Нахуй, нахуй. Пабона, пабона там Слышь, да! Ооооо, так. Я 9 человек, чертова, 9 человек, быстрее Давайте, давайте Я хочу дубку вставить На игру в кармар да. Да. ты можешь забуститься на игрокаде надо? Да, надо. А, не похуй. Физер продаёт буст. Да. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. то Ой, то есть я, нахуй, не пойду. Умер. Умер. Умер. Умер. Зарази меня зомби. давай, так, так, так, Пошел, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Смотрите, девочки, это не весело. людям. Никогда я тут уже я могу Были, а вот купил Плохо, а у кого? Потом 50, 50, 50, 50. Отходим. Бежим все, бежим все, бежим У ну, всех все вылетало. вылетал Подходим, входим, ребят только одна. Бегите, и и я Подходим, не Давай, давай, коллектор, коллектор, и бежим бежим. Давайте, давайте, давай, давайте. Я это Типа, эти типы... Я в кого то болевательный попал. Просто арта, бегите на них, просто бегите. Смотрите, ты можешь взять потом. Не хочу. Бегите, просто бегите на таран. У кого есть мой? жанна Отходим, отходим. С моста уходим. Здесь моста, здесь моста. Бегайте с моста, ну Где налево? О, с ними. Механ макар Пацаны не щадим, их просто убиваем, режьте их Шмейком хабас, маги вал, его Крутить,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 Убегаем, убегаем. убегаем. Бьем, убегаем. Да. убегаем. Последний за... Убегайте. Последний, Последний дверь. дверь. Последний. Заходим. заходим. Заходим. Входите, заходим. Как заходим. Дверь закрывается. Молодцы, молодцы ребята. Молодцы, я Вызгадали на нас. Половина на ботеревле. Без материи на бота так это как бы по телефону им парочку остальных оставайтесь давать их вообще на вас вообще на вас вообще на Блять! важно, это страшно, блядь, срывай на забудь сад че у меня Пиздец, Саня, еще не мадов А за Я ладнее пиздец, не пиздец, май счет. Хорош.